Сейчас будет. они, её. они её подманивают, смотрите, они а, Он ее посмеется. Она город. на тебя покинулась. Атмосфера в рту у нее Это просто пиздец. Рубеж собака бегает. Только в городе. Куда ударил? Смотри, а он чем-то балочек? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, то давай, он давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, это давай, давай, давай, давай, давай, давай, он тебе сейчас посадит за руку того укуси. А, Иди домой, иди. Иди, говорю, домой. Да ГБР стоит, иди, иди за Против ГБР, И закрыл он ту, увидит, порвет. Просто обезет. Это город Братск. Просто обезет. Давай, открой здесь. Ну, а ты такой с мы сюда Все ебали. ну да, уходит. Сели, поехали. Сели поехали. Сейчас бьют ее. Нет, потому что весь там уже закричали женщину, они уже не будут. Ну, не-не-не, они не, не стекутся, потому что выезжают. Да, да, Да-да-да, там женщина но... И никто не... не Уехала. Ну, нахуй, город. блядь, братка, ага. Да. А. Собака стоит. Потому что выезд на риту машину, да? И те, смотри, даже не шевелят. Ну, нахуй, клин. А ты говоришь, что мы общаемся, три вот. Из-за собаки. Ты б видел, как она кидалась на этих. Но... Собака Но, просто... Не, не, на тех типов кидалась. дам типа... Собака рулит. Это питбуль. И Город брат. Она брат. разворачивается. Да. Просто, думаю, она... она просто замерла. И все. А не одупляет. Они все равно маленькая таксистская любовь. Но. Человек вот просто Питбуллин бегал. Там типы вон стоят, говорят, очки. Видишь, они пошли, они пошли, взяли, в нее палку кинули. И он начал кидаться на тех, слушай. И как, блядь, к курица с места. И все, становилось. Твоечка? Умер машинка. Охуеть! Это так просто было! Оказывается, а мы там, блядь, тут дум. Давай, вот дверь открой, а что ты делать-то будешь, блять? Он сейчас ее опять выпустит. Вот так поняли как? Вот так а? вот делается, да. Просто черная белая машина подъезжает, питбуля забирается, да. затонированная. А собака, значит, и Да. Потому что он весь, он сказал, он перегнул весь, каждый машину проверял, собака. Yeah. Он забрал спокойно и все. Вот такие вот дела у нас стоят.